Всем привет! С вами Ольга Дьяченко и канал «Ближе к телу». Друзья, у меня сегодня для вас очень необычный урок. Мы с вами будем делать обзор и моделирование очень необычных трусиков с изюминкой, с перчинкой, с клубничкой, как ни назовите. И мне интересно, найдет ли данный урок, данная модель трусиков у вас отклик, потому что это необычная модель. Пишите свои отзывы в комментариях под этим видео и приступаем к работе. Итак, я за эксперименты. Тем более, наш канал касается темы нижнего белья трусиков, бюстгальтеров, различных пенюаров, комбинаций и тому подобного. Итак, сегодня у меня эксперимент. Очень необычная модель трусиков, я бы сказала, с изюминкой, сексуальная, сексапильная, как ни назовите. Итак, данная модель выполнена из сетки, окантована резинками матовыми, можно сделать окантовку бархатными, эластичными резинками, атласными, как угодно. Трусики с подобной изюминкой можно выполнить совершенно разнообразными, из разных материалов, украсить кружевами, это могут быть стринги, это могут быть различные бусинки, ленточки, тесьма и все что угодно. Итак, самая главная изюминка в данной модели – это отверстие в самом интимном месте. Ну, вообще, все мы девочки и тема сексуальности, ну, скажем так, она актуальна, популярна всегда, везде и в любое время. И мне хочется… Вот показать вам такую модель, смоделировать ее и, возможно, и сшить. Почему нет, если такой урок найдет отклик у вас. Итак, в самом интимном месте у нас отверстие. Дальше можно украсить любыми жемчужинками, любыми цветными бусинками это место. В данной модели, ну именно ту, которую я для вас показываю, вот смотрите, по середине передней детали здесь могут быть либо крючки, либо я рекомендую все-таки сделать вот такие вот закрепки. Для того, чтобы трусики уже не расстегивались и сидели ну, нормально, чтобы не было неожиданностей. Да? Но чтобы вот эти вот отверстия, ну, скажем так, разрезики были видны. Я бы убрала, если честно, тот, тот большой бант. Он мне напоминает, знаете, как раньше на рубашках вот сюда вот такую камею делали, там с бантом, с каким-то жабо. Вот бантик я бы убрала. Но оставила бы естественно вот, вот эту самую изюминку оставила бы защипы и мне нравится вариант можно начать конечно с самой простой модели это вариант из вот такой вот сетки сетка без мушек но здесь лаконичность получается и весь акцент вот на эту детальную изюминку очень интересная обработка тут тоже нужно сделать правильно технологически ластовица интересно обработана и естественно когда мы работаем вот именно с эластичной сеткой нужно соблюдать вот эту ровность. Резиночка должна быть ровно пришитой, либо окантовка должна быть ровная, потому что вот этот контуринг, он получается ну, тоже как отделочная деталь. Итак, модель интересная. Давайте ее подготовим просто выкройку, смоделируем. Здесь, в общем, ничего сложного. Точно так же, смотрите, мы переносим с базовой конструкции переднюю деталь и деталь спинки. Ну, либо заднюю деталь как ни назовите тот самое главное смотрите вот что вот именно для данной модели нет никаких подрезов на передней детали хотя можно сделать как угодно я вам покажу еще фотографии вариантов да ну, давайте остановимся вот на этом перевожу как есть переднюю деталь но середина переда у нас уже будет без сгиба, поэтому мы сразу должны сделать припуск на шов. Ну, то есть сразу можно на основе базы легко приготовить лекало, изготовить, да. Если вы будете окантовывать, например, вот этот шов, да, тогда припуск на шов не нужен. Если вы будете окантовывать верхний срез, вырез для ног, вот именно как в данной модели, то припусков вы не делаете, потому что они не нужны. Если будет обработка какой-то резиночкой, эластичной тесьмой с фистоломой, Тонным краем или просто гладкой, тогда нужно делать припуск. Тот припуск, который будет равняться ширине нашей резинки. Это уже правила, которые мы с вами выучили, да, из урока в урок. Ну, вот смотрите, если мы повторяем данные трусики, то это будет окантовка, и припуск я не делаю. У меня данная базовая основа, она, знаете, такая отработанная уже по мне. И Никаких изменений практически нет, разве что я сделаю поуже боковой шов и оставлю боковой шов шириной где-то 2 сантиметра. То есть я его укорачиваю. Если я оставляю боковой шов покороче на передней детали, то именно на этом же уровне я должна отметить, что у меня будет боковой шов ну, такой же ширины на спинке. Дальше ну, я образно вот так вот пока да, сделаю верхний срез. И переводим вырез для ног обязательно. Дальше, если мы работаем с сеткой, кстати, помните тот комплект, который я сшила из белой сетки с полоской. Вот смотрите, ластовица. Ластовица это не прозрачный материал, сетка прозрачный. И вот эта вот граница, где у нас заканчивается верхний срез ластовицы, получается, что нужно выгадать измерить нужную нам длину ластовицы, потому что, когда одеваешь трусики, смотря какого эффекта вы хотите добиться, чтобы эту ластовицу не было видно, чтобы она была в интимной зоне, либо поиграть на прозрачности и непрозрачности, то есть ластовицу можно удлинить. Вот мне в данных трусиках в белых не хватило длины ластовицы, мне хотелось бы, чтобы она была повыше и, ну, как бы интимное место, оно было прикрыто и было непрозрачным, поэтому в данном случае Например, для себя, да, я прям сразу же на базовой основе, ну вот при изготовлении этого лекала, то есть если у меня длина ластовицы была 10 сантиметров, ну я теперь сделаю 13, 13 сантиметров, и для себя вот делаю границу, да для данной детали ну все мы помним что ластовица она повторяет участок передней детали то есть вот до этих пор у меня будет непрозрачно, дальше уже сетка и вывожу теперь с учетом другой ширины длины бокового шва вырез для ног вот так его просто меняю все ну, здесь можно это место сделать ну, правнее просто я работаю маркером для того чтобы было видно а так мы все это делаем простым карандашом вот она деталька и здесь я обозначаю для себя, что это не сгиб, а что здесь шов. Да? Шов и эта деталь, она самостоятельная. Дальше. Можно сразу разметить расстояние вот эти между закрепками. От начала... От верхнего среза желательно взять расстояние побольше где-то сантиметр 4-5 Но опять же, в зависимости от вашего размера, чтобы на животике, вот опять же, смотря какая высота этих трусиков, да, ну, если она это средняя посадка, как обычно, у слипов до середины животика, то старайтесь, чтобы первая закрепочка начиналась от верхнего среза трусиков пониже, где-то сантиметров на 5, на 6, на 4. но ну, посмотрите, смотря какой у вас размер. Для моего размера 5 сантиметров достаточно. И дальше мы намечаем ну, сразу, да, чтобы было уже понятно, но ну, через каждые два сантиметра, я думаю, достаточно будет и э, до как раз у нас Чуть-чуть повыше ластовицы, заканчивается последняя закрепка. Но опять же, вот эти мелочи, их можно будет потом отработать уже на готовом изделии и посмотреть, сколоть, и посмотреть, как вам больше нравится. Оставите, может быть, вы 2 сантиметра между закрепками, либо 3, либо вот этот вот, вот будет последняя меточка, чуть-чуть не доходя до ластовицы. Вот, и получается, вот это вот будет у нас разрез, как бы, да, и вот здесь вот разрезик, ну и достаточно, да, здесь это будет у нас уже получается, ну вот эти места, вот они, вот разрезики. Все, этого будет достаточно для данного размера. Спинка у нас практически без изменений, хотя, знаете, вот такие вот трусики сексуальные именно для... Они же не для повседневной носки, а ну, для каких-то для создания какого-то определенного настроения, для игр. Вот, поэтому очень интересные бывают спинки. Я попробую, поищу, что-то она сохраняла на просторах интернета. Очень интересные модели. Спинка тоже интересно оформляется. Так, в принципе, тут у нас все без изменений. Единственное, отличие от базовой основы вот в таких трусиках, так же, как и в купальниках, Вырез для ног не оформляю вот так, вот как у слипов, волнистые линии такой, да, чуть-чуть выгнуто-вогнуто. Нет, только по прямой, трусики садятся очень хорошо, ягодицы открыты так, как надо. Вот и, и удобно, и ничто никуда не, не сдирается. Но опять же, знаете, бывает такая, такой момент, когда вот вырез для ног вот на яго, в ягодичной области вот по спинке. бывает девочки, говорят, съезжает, или образуется небольшая складочка, еще что-то. Это все-таки больше зависит уже от формы ваших ягодиц. Нужно для, вообще для большинства наших ягодиц, да, вот смотришь для формы, трусики садятся хорошо, идеально. Но если у вас, например, бывает очень выпуклая форма, что встречается не очень часто, вот, вот именно в этом случае бывает, что образуется некоторая складочка, и трусики могут как бы чуть-чуть съезжать. Но тут вы ищете... Вот эту, вот эту линию, может быть, их сделать, наоборот, помельче, да, еще больше как бы вынуть вот этот вырез для ног. Для кого-то, наоборот, нужно сделать поглубже, да, чтобы трусики как бы, ну, занимали большую площадь ягодиц. Поэтому тут уже такой индивидуальный подход, смотрим, экспериментируем тем более для макета купить себе бифлекс или тонкую микрофибру недорогую какую-то или лайкру и отработать на себя один раз макет это очень несложно ну в общем то и все вот ничего больше сложного нет самое главное на что здесь можно обратить внимание это все-таки высота ластовицы которая вам нужна и общая посадка трусиков все обзор данной модели мы сделали можно уже подбирать бусинки цепочки закупать материалы и девочки еще раз повторяю если вот такая модель вот именно эта тематика сексуальная с перчинкой с изюминкой найдет у вас отклик и вы захотите э, сшить такие трусики вместе со мной изучить технологию потому что тонкости здесь есть э, пишите свои отзывы в комментариях если вам эта тема заходит то будем продолжать работать в этом направлении пошив будет э, практически такой же как и э, когда мы изготавливаем с вами обычные трусики Шить я буду из сетки. Ну уж очень мне хочется подчеркнуть драматизм и пикантность данной модели. И у меня есть такая эластичная сетка с бархатной мушкой. Сколько вы потрачу, столько потрачу. Лоскуточек нужно будет небольшой, нужна будет кулирка бумажная черного цвета для ластовицы. Но опять же, вы цвет выбираете сами, какой вам хочется. Я буду жить из черного, потому что это будет смотреться шикарно. И вместо окантовки, которая у нас на нашем образце, я все-таки буду использовать резинки, потому что... Ну, наверное, трусики я эти буду сама использовать, оставлю для себя. И мне уж очень хочется вот эту резиночку э, применить. Она у меня с фестонным краем деликатным. И этот фестонный край еще добавит пикантности и вот эту вот, знаете, красоту в деталях. Поэтому все очень просто. Сейчас я раскрою данную модель, достану швейную машинку, и мы с вами приступим к пошиву. Как вы помните, чем отличаются эти трусики от наших обычных? Тем, что э, мы краем две детали передних отдельно. Сгиба не будет, э, будет разрез и шов по середине передней детали. Одна важная деталь. Нам нужно будет сделать две детали ластовицы. То есть ластовица у нас тоже будет без сгиба. Мы ластовицы дублируем участок передней детали. То есть если у нас передняя деталь без сгиба, а со швом, значит ластовица у нас тоже будет без сгиба, а со швом. Так, ну у меня получается, что черное на черном вам не видно. Я сейчас приложу сетку. И просто вырежу, ну, как мы с вами делали на разных наших марафонах, когда шили трусики. То есть вот так вот я повторяю, повторяю участок передней детали. Так, сгиб, вот здесь вот вместо сгиба у нас шов, поэтому вот тут я просто выравниваю линию. И сейчас сориентируюсь, какая высота ластовицы меня устроит. Когда я сшила прошлые трусики из белой сетки, мне показалось, что ластовица коротковата. Мне хотелось бы, чтобы ее было видно. И поэтому в этот раз я ластовицу удлиняю. Вот она у меня будет подлиннее. Так, шов. Вот у меня отметка. Все. Вот посмотрите, то есть ластовица у меня тоже две детальки и две детали передние. Все, приступаем к пошиву. Итак, все внимание на переднюю деталь, потому что спинка у нас со сгибом. Все как обычно. Смотрите, я сейчас, ну, вы можете приметать ластовицы, да, вот эти вот детальки к основной детали. По контуру, ну, хотите приколите, хотите приметайте, так и вот так. И после того, как ластовицы закреплены на деталях на передних, смотрите, я сейчас буду обрабатывать центральную часть, середину переда. У меня резиночка, поэтому я делала припуски на швы. Если вы делаете окантовку эластичной косой бейкой, значит, вы просто окантовываете вот эти вот срезы. Понятно, да? Все, обрабатываем середину передней детали, и потом будем уже разговаривать про дальнейший этап. Важный момент, когда мы притачиваем эластичную тесьму к серединам э, передних деталей, мы эту тесьму не натягиваем, никакого коэффициента растяжимости не применяем. Это у нас просто окантовка и обработка середины передних деталей. Смотрите, какая красота получается. Я очень довольна, что я не стала делать окантовку. Ну, нравятся мне вот эти вот фестонные красивые края. Ну вот, самое главное, ради чего все это затевалось, смотрите, у нас уже готово. Дальше мы трусики собираем, как обычно. Все то же самое. Смотрите, я сейчас стачаю наши детали по нижним срезам, по нижнему шву. Для этого нужно будет вот здесь сделать закрепку передних деталей. Можно наложить друг на друга детали. Но смотрите, я буду прямо вот так вот на ребро Утопать друг в друге будут у меня фестонные края, и где-то на сантиметр от срезов я сделаю закрепочку. В дальнейшем делаем, как всегда, слоеный пирожок. Тут уже не получится обточать ластовицы в чистую, поэтому делаем аккуратненько. Смотрите, мы просто соединим заднюю деталь и переднюю по нижнему шву. И можно будет ну, аккуратненько этот шов обметать. Потому что все-таки трусики не для носки ежедневные. И ничего страшного, что шов у нас не будет внутри, между ластовицей да, и задней деталью. Ничего страшного. Главное, чтобы это было аккуратно. Поэтому стачиваю, обметываю и дальше уже буду делать так как обычные трусики стачаем боковые швы, обработаем вырезы для ног и обработаем верхний срез. приступаем. И вот теперь когда мы будем обрабатывать срезы вырезов для ног и верхний срез, то мы используем коэффициент растяжимости, как обычно, для эластичной тесьмы. Немножечко натягиваем резиночку. Все, поехали, остались маленькие штрихи. Жалко, болтать нельзя. Поехали. Верхний срез уже готов. Все осталось обработать, вырезать для ног и сделать закрепки в нужном месте. Ну что, друзья, смотрите, какая красота получилась. Мне кажется, очень здорово. Вот вся фишка вот в этой детали. И сами трусики, конечно, тоже нежные, аккуратные, и для таких моделей сексуальных хорошо использовать различного вида сетки расшитые, вот с мушками, просто однотонные сетки, сетки расшитые цветами. Если это однотонная сетка, то пусть это будет здесь какая-то аппликация. Итак, теперь осталось нам сделать э, закрепочки. Первая закрепка будет в самом верху, вот здесь вот от центра. И дальше смотрите на ваше усмотрение. Когда я делала моделирование, мне казалось, что через каждые 2 сантиметра будет достаточно оставлять вот это вот отверстие. Но сейчас вижу, что можно сделать подлиннее. Смотрите, первая закрепка будет вот по верхнему срезу по талии. Так, давайте я на своей руке покажу. Итак, я подкладываю руку для того, чтобы все было видно. Смотрите, первая закрепка будет вот здесь, в самом начале верхнего среза. Дальше, вторая закрепочка будет вот здесь, вот на границе верхнего среза ластовицы. То есть вот тут, там, где у меня вот, ну, вот черная непрозрачная. То, что идет в область ластовицы, здесь мы не зашиваем, никаких закрепок нет. Сюда как раз можно пришить... Нить из бисера, нить из жемчужин, ну, цепочку можно какую-нибудь пришить, это уже на ваше усмотрение. У меня сейчас бусинок нет, жемчужных нитей нет, поэтому ну, я ставлю как есть, пришить всегда можно. И между э, вот этой нижней закрепкой, да, там где у нас верхний срез ластовицы, и между вот этой изначальной, э, один раз перехвачу посередине вот здесь. вот. Все, этого будет достаточно. Итак, выполняю закрепки и мы смотрим готовый результат. Друзья, наши трусики с изюминкой готовы, и вот в чем у меня еще загвоздка. Я попыталась надеть данные трусики на манекен, но так как манекен – это неживая субстанция, и там, где ножки у манекена слишком трусики знаете, сбиваются, и вот э, этой изюминки как раз-таки и не видно, поэтому давайте мы поверим друг другу на слово, посмотрим еще раз на фотографию образец, э, на которую мы ориентировались, и давайте я попробую показать просто вам на столе. Я не люблю большие бантики, ленточки всякие, поэтому не стала на середину передней детали пришивать никакие бантики. Вот это вот все так натягивается, смотрите, одно отверстие сверху, дальше второе отверстие и полностью там, где у нас ластовица, там, где промежность, вот такое отверстие. Сюда еще можно пришить нить из каких-то таких мелких жемчужин, как мы с вами и договаривались, либо цепочку, да, вот, вот такие получились трусики. Естественно, я их примерно себя демонстрировать не буду на манекене не получается, поэтому ну, смотрим вот так еще раз на столе, на столе вот допустим просвечивает тело, так вот здесь не натягивается и можно еще вот на место этих закрепок здесь тоже на теле как бы ну получается отверстие видно и можно сюда пришить на место закрепок маленькие какие-то бантики, бусинки, ну и самая фишка это вот эта часть ластовица обработана, видите, чистым срезом с двух сторон, все выполнено из хлопка. ластовицу можно продлить еще выше настолько, насколько вы хотите, чтобы была видна эта непрозрачная часть, смотря какая у вас анатомия, какая у вас фигура. и я думаю, что вот сетка с мушками и резиночку, то что я подобрала вот с вестонным краем смотрится очень красиво нежно и интересно так что вот такой вот опыт у нас в пошиве интересных вот таких вот трусиков все с вами была ольга дьяченко канал ближе к телу ставьте лайки оставляйте комментарии пишите в комментариях нужен ли какой-то верх для наших трусиков может быть мы с вами коллективно что-нибудь придумаем и вверх с изюминкой поэтому до встречи на следующих уроках